Всем привет! Всем доброго утро. Сегодня будет жесткий крафт на вальке, на сервере. Четыре арканы. гранжа крафтит. Четыре арканы дает мне это сделать. Очень боюсь, что будет четыре фейла. <связано> и очень бы хотел, чтобы было четыре удачного, хорошего крафта. Ребят, заходите на стрим. Стрим будет где-то в 14-15 часов. Вот. Всем хорошего дня. На улице, кстати, смотрите, уже у нас осень. Желтые листья. Вообще просто... А мы все играем в эту игру, ребят Не выходим из дома, играем Может, время проходит, года-то идут Заходите сегодня в 14-15 Пообсуждаем Будем делать 4 аркана